Ребята, как вы помните, в прошлый мы с вами просто так целый час сидели и пытались скрафтить то, что мы в итоге не скрафтили. А именно мы пытались понять, как сделать палочку с объемом 100 виз Или как-то так. Вот. И как бы, ну, я тут чуть-чуть немножечко подсмотрела. Оказывается, объем палочки зависит не от наконечника, а от стержней. И там вообще, оказывается, не зависит от наконечника Вот, и мы могли просто сделать сами золотые наконечники И сделать то, что нам было так нужно Так, у меня тут, получается, остались вот эти вот кристаллы Так, вот это вот все я сложу вот сюда Так, стрелы мне пока не нужны Так, это не надо, это... А, так, стоять, это нам надо будет вот в этот сундучочек сунуть О, ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля кажется мы сейчас стоять а шо тогда а шо мы а шо мы на этом моменте я еще не подозревал что у меня забросился весь прогресс с аспектами и у меня к вам есть вопрос почему так происходит и как избежать подобных ситуаций пожалуйста помогите в этой серии мы с вами начнем как я уже и говорил Изучать големоведение, но перед тем, как начать, я думаю, мы сами сделаем золотые наконечники и сделаем ту а, чертову палку. Потому что я ради нее потратил кучу времени, кучу сил. И что? Я теперь что, просто так буду это, что ли? Не-не-не, ну-ка, давайте-ка. Так, раз, и два. И нам надо будет. Опа, вот у меня тут есть херак, все. Раз, два. Итог Херок, так стоять мать, Мне орды не хватило, представляете Ладно, сейчас сядем мы на нашего дракона И полетим искать эм, Узлы ауры Хотя тут вроде бы должны быть неподалеку Но там вроде нет орды Хотя я заметил то, что орда это... Чего, блядь Мне что, опять слетело это все, да? Да. Я не понимаю, что я делаю не так. Классно? Что я хочу сказать, ребята? Классно, все прекрасно. Я не хочу никого убить, никого не зарезать. Ах, как же меня это бесит? Почему так? Я не понимаю. Слава богу, хоть изучения вот эти вот все остались. Ёб твою мать. Мне чё опять это все заново делать? Ну ё-моё. Ай, блин. Я терпеть просто не могу. Когда у меня сбрасываются все мои достижения. Эх, мне чё, опять это всей хренью заниматься? Как же меня это бесит. Сейчас сядем на дракона и все всем устроим сейчас. Так, ребята, я уже походил, я, кстати, убил кота то зомбаря, который дал мне необычное сокровище. О, алмузы, алмузы очень хорошая вещь, я считаю, и вуаля, вот сколько всего я смог раздобыть, это мой максимум, ребята. Зато я смог наполнить нашу палочку до максимума практически, теперь у нас есть волшебная палочка емкостью в 100% но она пустая, поэтому она нам вообще бесполезная. Вот сейчас я буду восстанавливать наши сами вот эти вот все аспекты, которые мы сами поизучали, и в принципе потом мы сами начнем уже изучать галемоведения. Так, ребята, я тут уже чуть-чуть наколдовал, совсем малость, это малая часть того, что мне надо будет сделать не серии. Ладно, сейчас мы сами начнем изучать галемоведение, собственно, это то ради чего мы сегодня с вами собрались. Нам нужны, получается, письменные принадлежности, бумага, письменной принадлежности у нас нет конечно же, зачем они нам? А, и бумага, бумагу мы сейчас с вами сделаем, вот таким вот, нехитрым образом. Опа, соломенные големы. Так, раз, два. Блин, какой еще аспект? Ладно, сейчас загуглим. Так, ребята, все, я тут уже наколдовал вот это вот замечательное изучение. Вуаля, как бы, как вы видите, мы с вами сейчас будем читать, читать. наш Тауманикон. Фига тут, ёптель-моптель. Офигеть, соломенные гольмы, хвостики, как много читать. Ребята, надеюсь, вы поставите на паузу и все вот это вот вы прочитаете. Фига, тут ему, слушайте, четыре спиритуса, четыре мотуса и четыре хьюманс. Один сноп сена. Ну ладно, сноп еще, ладно, у нас вот тут целая, этот, есть, ферма, которую я давно уже не э, чекал. Так, ну-ка, офига, тут у нас что-то заросло, ну ладно, может пауки опять вот эти вот бесячие меня пришли, ну да ладно, окей, сейчас мы сами соберем вот это вот все и будем смотреть, где у нас есть Spiritus, где у нас есть Humans, вот, а Motus у нас Motus Motus, стоп, uh, Motus. а Motus у нас в рельсах, да? Нет, у нас итер в рельсах, а что у нас тогда в люке, ёб твою? Где мой томометр? О, в люках, в люках, в люках есть. Люк, ты мне сегодня поможешь? Ну, хотя и в калитках тоже должно... Нет, люк намного будет проще сделать. Типа, опа, вот так вот взяли. Нам нужно будет 4. Раз. Так, так, так, так. Ну-ка, ну-ка. У нас дуб заканчивается. Хера в смысле дуб заканчивается. Это шо за хоррор, я не понял. Вуаля, 4 люка, 4 мотуса, прекрасно, дальше нам нужно будет найти Хьюманс и Спиритус, сейчас я этим займусь Ребят, Хьюманс у нас содержится в гнилой плоти, а Спиритус можно найти в песке душ, поэтому мы сейчас с вами отправимся в ад Но мы перед тем, как туда отправиться, скинем все ненужные вещи, которые нам не нужны, сейчас все, пошлите А, я, я без лопаты, куда я без лопаты, извиняюсь вот лопата. Все, сейчас мы с вами добудем песок душ. Гнилая плоть у нас есть, зомби его убивать не надо. Вот все, сейчас с вами сделаем. Ох, блядь! Что случилось? При... Как? Как? Как? Как? Это что? Курица сюда даже пробралась. Что это такое? Хера тут новоиспеченные поселенцы А этим вообще норм Слушайте-ка Так, ищем песок душ Который фиг знает где находится По-моему, его можно найти Как бы вот Где-то вот здесь он был Ой, там вис плетает терпеть не могу, зараза Он там песок душ, но до него идти долго А вот прям под нами Так вот Так, ну-ка, все, тихо-тихо Успокоились так, опа, опа, опа, опа. берем лопату и все вот здесь вот выгребаем. Нам нужно 4, но мы на всякий пожарный, если вдруг что пойдет не по плану, соберем побольше зим, ну песка душ и, собственно, сгорим в лаве, потому что мне простраиваться обратный лень. Веселуха. Yeah. <projection> Видите, если бы у меня вещи не сохранились, вообще было бы умора. Так. Так. Все гнилая плоть у нас есть. Сейчас сделаем сноп сена. А, где наша пшеница? Вот наша пшеница. Вот наша гнилая плоть. Так, давайте мы тогда с вами упакуем некоторые вещи. Значит, это нам не надо, это нам не надо. Фига у нас, киды, слушайте-ка. Если еще когда захотим поесть, достанем. Так, это нам надо пока что будет. Так, это нам не надо, это нам пока что не нужно. Так... Это не надо. Зачем нам вот это вот? Извиняюсь. Как бы, а, полки, я думаю, мы сюда тоже с вами засунем. Так, дуб, зачем нам? Все, в принципе. Так, раз, два, три. Давайте сами их еще изучим. На всякий пожарный. Вот, тем более, нам должны будут дать дополнительные очки. Вот эти вот. Так, не лая, плоть. Ага. И люк. А, люк мы из уже изучили. Да, все прекрасно. Сейчас... Сделаем с вами сноп сена. И так, так, так, так. Вот сноп сена. Еще нам, кстати, надо будет сделать э, сердце голема и вот такой вот хрустальный колокольчик, чтобы управлять нашим големом. Этот голем будет бегать по нашему дому. Если у нас что-то случайно выпадет из инвентаря, он подбежит быстренько и заберет и положит в нужный сундук. Для этого мы как раз-таки с вами сделаем еще один сундук специально для нашего голема. Вот здесь где-нибудь пристроим. Так. Набрали водички. Слушайте, уже солнце садится. Мне это не нравится. Давайте быстрее сделаем голема. Так, надо будет все по 4 кидать. Ну, давай, кипи. Ай-яй-яй. Даже не видно. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. сена. Хобана. Получилось. Где Кирка? Я Ее засунул. Нет. Сейчас будут опять тут эти. Вот это. Сейчас устроим тут настоящий зараженный лес, блин. Биом. Будем потом сражаться с этим заражением. Хотя от заражения очень легко избавиться. Просто надо посадить кучу серебряных деревьев. Главное, чтобы они были близко, иначе не получится ничего. Кстати, реально можно будет засадить вокруг все серебряными деревьями? В смысле ночь? Вот ночь, я спать хочу. Можно будет, короче, вокруг нашего дома все засадить серебряными деревьями. И тогда, когда зараженный биом до нас доберется... Он, кстати, разрастается, я вам так скажу. И если вдруг он дойдет до нас, то мы с вами останемся в целости и сохранности, потому что серебряные деревья они не заражаются, они наоборот очищают. Вот и вот мы, получается, вот в таком очень интересном барьере окажемся. Но расков из него выпадает мало, очень мало, я вам скажу. Воля, у нас как бы есть теперь голем, у нас нет еды. Вот. И сейчас мы с вами его не будем спавнить, потому что нам нужно будет поставить э, ну, сделать сердце ему сначала. Вот таким вот образом крафтится сердце. Вы можете сейчас поставить на паузу и прочитать вот это вот все быстренько. И хрустальный колокольчик. Тоже можете поставить на паузу, и вот это вот все почитать. Так, ребята, как вы понимаете, чтобы сделать? Нам хрустальный колокольчик. Нужно. Нужен кварц и палки Кварц, я не знаю, есть он у нас Да, есть как раз 4 штучки Так вот, и нам еще понадобится Наша палочка волшебная, я думаю О, вот здесь нормально Сейчас мы с вами сделаем хрустальный Колокольчик Вот так вот и Опа, Чего не хватает Что ли, ёп твою маму Что что такое Вообще, блин без аспектов останемся. И сейчас мы с вами сделаем сердце. А еще, чтобы у нас, ну, как бы сердце это работало. Это не просто сердце надо сделать. Сердце собирателя. Тут надо будет а, Люкрума и Терры. По 5 штучек каждая. А, ну, в принципе, можем посмотреть, где находится Люкрум. А, вот этот вот люкрум у нас содержится в золотых слитках и алмазах. Но знаете ли, мне алмазы немножко жалко тратить, потому что, ну извините, как бы, а вдруг придут темные времена, когда у нас вообще, блин, ничего не останется в инвентаре. Фига тут, слушайте-ка. И сколько нам всего надо? Вроде по 5 всего, да? Ага, а получается э, терры пять. Четыре-пять, сколько в себе... А, в тебе две, можно, короче, знаете, так, три штучки, получается у нас здесь шесть, и получается у нас здесь сколько? Нет, четыре, вот опять вот так вот, опа. Так, сейчас мы с вами должны будем найти итер, которого у нас, к сожалению, сейчас нет. А, вот, у нас есть нитр, я его итер называл, а он нитр, сорян, как бы извиняюсь, окей, ладно. И нам нужны кирпичи, у нас есть кирпичи? У нас их отродясь, по-моему, не было Да, их вообще нет, я не вижу Может, они где-то здесь и есть Но, мне кажется, их будет недостаточно Да, нигде их нет Окей, окей, окей Нет проблем, сейчас все сделаем У нас есть глина Но глина должна быть А прикиньте, ее опять нет Вообще ничего нет, как бомжи какие-то живем Это порох Надо будет потом здесь убраться А то капец, как так жить, е-мое Живем в, как свинарники в в каком-то. Надо будет реально потом все отсортировать. Идем на поиски глины. А, вот, вот. Надо даже искать, вот здесь есть. Так, опа. Опа-опа-опа. Так, херак, здрасте. По-моему, просто надо в печь сунуть, и у нас получится кирпичи. Нам нужно всего лишь 4 кирпича. Вот, чтобы, ну... По меньше времени это все занимало. Сунем в алмазную печку. Так, раз, два, три, четыре. Да, все, блин, капец. Я в Майнкрафт не играл в месяца два. Капец! А я помню, до сих пор крафты все вот эти вот. Опа, опа. Так, вуаля, все, теперь у нас есть э, сердце голема, но этого нам недостаточно. Нужно будет нам еще, э, как бы, ну, дать ему задачу сбор. Для этого нам понадобится 5 теры и 5 лукрума. Или люкрума, я не знаю, как правильно я говорю люкрум. Э, получается, люкрум у нас содержится в золотых слитках, а терра у нас содержится в земле. И сейчас мы с вами возьмем ведро, наполним наш тигель. И, кстати, надо будет как-то научиться очищать. По-моему, надо палкой что-то делать, да? Сейчас посмотрим как. Сейчас подождем, пока оно тут вскепит. Не долбанет. Опа, долбануло, все, готово. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Опа, А, не работает. Быстрее. Так. Все. Сердце голема сбор готово. Сейчас мы с вами должны будем поставить нашего э, голема. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зайка, я тебя случайно поставил. Сори. Ну вот. И он, короче, вообще не двигается. Ничего он не делает, в общем-то. Бездушное тело, можно сказать Бессердешное. Так Вот мы его, значит, завели в нашу хату Нажимаем Сбор и он Стоять куда пошел И получается вот, вот так вот, раз Надо, Блин, мы забыли сделать сундук Ну, сейчас сделаем нормально Сейчас все будет, зайка моя Так Сделаем, значит, сначала обычный сундук. А потом мы сами сделаем железный. Поставим его вот здесь и вот. Где наша зайка? Вот, и теперь он привязан. Бросаем вещь. Он подходит. И не отдает ее. Оборзел. Он меня вообще дома закрыл. Так, ну-ка, я что-то не понимаю. Это в общем, я не нашел какого-то отдельного туториала, потому как нужно правильно привязывать этого чертового голема, который сейчас стоит у меня в двери. так раз ну-ка давайте мы сами уберем вот эту дверь он задолбал стоять в дверях то успокойся ты Раз. Ну... Вообще не реагирует ни на что, блин. Ты можешь палку мне туда засунуть? А, или он только собирает? Подождите. Я, сука, не понимаю, что я делал не так. Давайте его грохнем. Он не хочет, он не хочет ничего делать. Я не понимаю, что я делал не так. Ты к тому сундучку привязан. Так, раз. Ну-ка. Два. Почему здесь стоит метка, блядь? Я не знаю там. Давайте вот так. Раз! Сука. Два! Да не нужно тебе это ебаное место. Убирай. Ся отсюда. Он какой-то странный. Я не понимаю, что с ним делать. И нам кажется, придется его грохнуть. Прости, зайка. Блин. Он сердце не отдал. Шаболда. Я знаю тебя. Ты ночью меня потом возьмешь, проникнешь в мою спальню и потом долбанешь меня. Ой, кажется, там осталось. Ну да, похуй как-то. На, похуй. Нам всегда похуй. Итак, ребят, все, я сделал наконец-таки это чертово сердце. Не без ущерба для себя. Привет. Как твои дела? Так, привязываем тебя. Путина. И ты ее должен складывать сюда. А -а -а. Я же тебя привязал. Так, может стоять? Может вот так надо? Так. Вообще F. Может надо вот? Я сказал F. Ну, блин то я не понимаю что с ним не так ну чё ты ну давай суй мне в сундук он не хочет он не хочет засовывать паутинку в мой сундук почему ты ж привязан я ж привязал тебя почему ты не хочешь ладно окей я короче вне серии постараюсь разобраться с этим не факт, что я смогу это сделать. Возможно, мне просто нужен перезапуск. Ну, а на этом я с вами буду прощаться. И поэтому, ребят, если вам понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Саша. Всем удачи и всем пока.